Установить свой иммунитет после 40 лет самостоятельно легко и спокойно реагировать на простуды вирусы бактерии и гармонично соседствовать с ними считаете это невозможно конечно возможно я и мои многочисленные клиентки тому подтверждение меня зовут ольга мира мне 57 лет я эксперт по естественному омоложению оздоровлению без применения лекарств, БАД, методов современной косметологии. И успешно в этой теме более 22 лет. Регистрируйтесь на мой бесплатный марафон «Здоровый иммунитет», где вы получите грамотную и эффективную систему восстановления здоровья, молодости. Проходите по ссылке в шапке моего профиля прямо сейчас. И до встречи на марафоне!